Как шить пальто под восточный стиль из итальянской ткани? Увидев кусок отреза у своей подруги, Аннушки, я уже визуализировала и представляла, что я хочу. Представляете, прошло три месяца и Анна подарила мне этот кусок отреза, я побежала к портнихе. мы с ней проговорили нюансы, какие будут пуговицы, какой будет рукав, реглан, карманы с накладными вставками, и стеснением и вот результат это пальто теперь мое. я обладательница шикарного пальто в восточном стиле Оно мне невероятно нравится и все спрашивают где же я его взяла а по сути дела мне его подарила невероятно добрая красивая женщина анна которая занимается шторами вот так просто с одной идеей можно воплотить все в жизнь Мечты сбываются, девчонки, верьте, и у вас все, все получится. С вами была я, Бутенская Оксана, и мой канал Сумчатый Эксперт. Это Тюрбан, и он есть в продаже.